Как сократить заторы на городских дорогах и при этом создать комфортные условия для перемещения людей с точки А в точку Б? Решение предложено во время транспортной недели Беларуси в рамках выставки транспорт и логистика. На суд зрителей представили действующие модели подвижного состава Skyway. Они демонстрируют передвижение пассажиров буквально по воздуху, избегая автомобильной пробки. Также можно перемещаться между горных вершин и рек. Разработкой заинтересовались иностранные делегации, которые посетили выставку, среди них и финская. По словам представителя компании, сейчас Skyway проходит сертификацию и подтверждает свою жизнеспособность это рельсы внутри находятся напряженные струны что позволяет сделать э, их очень прочными и в то же время э, материал э, материала емкость очень невысока здесь то есть поэтому они тонкие ажир, ажурные и очень прочные и ровно спустить пути такая что позволяет вот это вот как раз таки действующая модель навесного высокоскоростного «Юникара» передвигаться на скоростях до 500 км в час. Внизу это действующая модель городского скайвей, который может передвигаться, это модель «Юнибуса» на скоростях до 150 км в час. Пока в полную мощь реализуется проект экотехнопарка Skyway, Центра сертификации и демонстрации струнного транспорта. Под Мариной горкой достраивается испытательный полигон, там уже действуют несколько линий.